За тысячу репостов я скажу весь список этих 10 людей, которым я просто хочу перерезать сухожилия. На вот Ахилесовый. Топ-10. Топ-10. Вот, и причем всем из этих 10 я могу. Просто, блядь. 10 тысяч репостов. 10 тысяч репостов данного видео я режу.